Кто смотрит мой канал, знают, что я использую различные методики, методики не только различных стран, но и методики различных цивилизаций. Я использую и методики американской хиропрактики, и китайские методики работы, и индийские применяем. У нас есть один нюанс, который нас очень устраивает. Очень много людей которые хотят стать нашими пациентами, но мы вынуждены им отказать по противопоказаниям. Противопоказаний к моей методике, к моей суставной методике достаточно много, и эти противопоказания вы можете видеть в описании этого видео или же в нашей группе ВКонтакте Костоправ Ульянцев. Здесь очень важно людям снять болевые ощущения, устранить те э, зажимы, триггерные точки, которые есть в организме. Эта методика, она не новая. Я ее видел в Китае, тогда она меня не зацепилась. Сейчас мы находимся в Турции, и турецкие коллеги как раз демонстрируют, что эта методика способна и она действительно имеет достаточно быстрый результат, быстрый эффект. К сожалению, она не ставит позвонки на свои места, но при помощи этой методики мы можем снять большую часть болей, связанных с зажатием мышц, потому что даже если взять китайскую философию, там, где есть застой, там рождается боль, там, где нет застоя, боль не может образоваться, и если взять китайскую философию, застойная вода не может протукнуть, застойная вода не может быть плохой, поэтому э, вода должна течь, и мы должны стать водой. Так вот, если убрать э, философию и вернуться к нашей реальности, э, по-русски это называется BES, биоэлектростимуляция. Э, Эта методика изучена давно, уже в советские времена, еще в 80-е годы, было масса исследований на эту тему, кандидатские профессорские были защищены, масса литературы, масса исследований. Но, к сожалению, на, той, на том оборудовании, которое было еще, в данный момент эта методика китайцев усовершенствована. Что используется? В данный момент это перчатки. Для Перчатки с металлизированной ниткой встроенной, то есть самому оператору, они не вредят, потому что идет как простые резиновой перчатки. Идет воздействие в максимальный ток, то есть это от 3 до 8 вольт используется. Ну, чтобы вы понимали, почему такие токи, то есть обычный сигнал от мозга идет как раз порядка до 8 вольт, а это сигнал идет от мозга к мышцам. И зачастую там, где есть смещение, вызванные жизненные ситуации, аварии, смещение позвонков, рождается застой и болевой синдром. Застой чего? Застой крови в данном месте, застой лимфы, и, соответственно, идет уже... Деформация мышечной ткани, связочной ткани, связочного аппарата. Мои методики, вы знаете, они связаны с суставной методикой. Здесь эта методика более мягкая, соответственно, с первого раза, как при моей методике, это не получится сделать. То есть нужно будет сделать несколько сеансов, все индивидуально всегда. Эффект обычно достигается четвертый-пятый сеанс. Если внешне смотреть со стороны, то вы не видите сильных каких-то изменений, но путем изменения нагрузки, да, то есть оператор может барьеровать в аппарате, путем выставления на различные нервные окончания, где проходят, да, то есть здесь убираются э, многие застойные процессы. Что еще хотелось бы сказать, чем эта методика, кому эта методика показана? Э, показана тем людям, у кого, соответственно, у кого есть полная грыжа диска, этого человека мы принять не можем. У кого есть гемангиома, да, то есть это, э, получается, сосудистые связки. сосуд сосудистый комок возле позвоночника. Соответственно, вот эта методика максимально показывает. Плюс в чем ее? То есть Наша задача основная какая? Это снять боль. Убрать эту боль, избавить человека от этой боли. Далее э, всегда все закрепляется упражнениями, Но основная проблема – никто из нас не может расслабляться. Вот эта методика помогает расслабляться. Чем она мне понравилась лично, чем она меня заинтересовала? Кажется, что человек всего лишь гладит, но на самом деле идет несколько воздействий. Во-первых, идет электросигнал в мышце. И такое ощущение, что человек занимается в спортзале, Мышцы сокращается точно так же, как бы он занимался на каком-либо тренажере. Но только если ты на тренажере ты делаешь на определенную группу мышц, здесь этим этой методикой вы можете достать в те мышцы, которые вы не можете достать тренажером. Или может быть не хватает компетенции тренеров в вашем регионе, в вашем месте. Следующий момент. Эта методика включает в себя китайские методики иглоукалывания. То есть мы воздействуем по меридианам, мы воздействуем на нервную систему, устраняем застой протекания импульсов от мозга к мышечным тканям. Тем самым мы стимулируем мышечные ткани к обновлению и стимулируем, мышечные, стимулируем клетки к регенерации увеличивается очень сильная регенерация клеток. В данный момент, вот если как раз воздействие идет на почки, да, то есть э, в туалет потом чаще бегаешь, то есть идет вывод, активный вывод жидкости из организма. У кого есть э, избыточный вес, вес тоже теряется, и человек видит это достаточно быстро. Скоро это будет у нас, мы это применять будем, и мы эту методику, безусловно, дополним. Самая главная наша задача – снять болевой синдром, снять болевые ощущения и э, убрать застойный процесс, чтобы человек надолго остался без боли и смог жить дальше. Потому что боль не дает жить. Мы уберем вашу боль при помощи данной методики. Варно, может быть, ты что-то добавишь тогда? Ты проходил уже непосредственно обучение у китайских специалистов, по данной методике, что ты можешь сказать, чем еще помогает эта методика? На самом деле, уже я больше года работаю, эта методика очень хорошо помогает организму отчистить от токсинов, хорошо улучшает кровообращение, чистит кровь, метаболизм очень хорошо улучшается, и сон улучшается, вегетативные нервные системы улучшаются, это очень полезно для всех, и при боли в поясницах, в ногах, я уже сто 100% могу сказать всем, что она очень хорошо помогает. А через какой период вот, пришел к тебе человек явно с боли? Да? То есть вот у него ягодичные прострелы, лампасная боль идет, может быть здесь где-то болит. Через сколько ты сама видела, у тебя получалось, что у него эта боль уходила или хотя бы уменьшалась, начинала бы там жизнь? На самом деле с первого раза человек уже чувствует, но для того чтобы очень хорошо очистить организм, надо 7. Вот это советница. И я семь раз, Минимально семь, семь сеансов. После семь сеансов, даже человек, три сеанса, если он получает, он говорит, я не стала. Как будто mm -hmm. меня снова взяли, и вот так вытряхнули. Я mm -hmm. уже не раз вышла. И потом через 7 раз уже человек вообще хорошо себя чувствует. То есть это очень помогает хорошо самовосстановление организма, потому что у нас организм так создан, что потом он продолжает свое дело. Я вот это, в этом жизни уже опыт показывает, что это очень такой хороший... Я могу чудо для назвать чудо это, чемоданчик. От себя хочу добавить еще, вот, например, чем мне очень нравится большинству людей, особенно это касается людей пожилого возраста, там, ближе к 70-80 годам, мануальные техники. боятся боли. То есть от любого массажа, какое-то воздействие, куда бы ты до них не дотронулся, у них кругом болит. И они не разрешают для себя дотрагиваться даже потому, что у них и так все болит. Что я почувствовала себе? Все знают, кто был на любом массаже с мышцами, достаточно с сильными воздействиями. Что ты ощущаешь на следующий день, ты ощущаешь боль. С твоими мышцами работали, как-то размяли, как-то потянули, ты однозначно чувствуешь боль. Здесь, какое бы воздействие ни, ни было, ты чувствуешь легкость. Вот это было для меня удивительным открытием, что именно ты чувствуешь легкость. Но при этом я чувствую, что мои мышцы были проработаны из глубины. Вот это очень важно, потому что ни одна мануальная техника не способна залезть внутрь. Тот электросигнал, который подается от прибора, то есть он дает уже эту глубину проработки глубоких мышц. Потому что если взять, извините, у нас на шее только несколько слоев, не две мышцы, как некоторые думают. Да? Там несколько десятков мышц, которые держат только вашу голову. И вес головы всего 30 небольших килограммов. Кому еще показано? Не всегда мануальные техники суставного характера помогает людям, у кого есть проблемы, связанные с мозгом. То есть это инсульт, ДЦП, хромосомные изменения. Соответственно, у тех, у кого сигнал плохо идет от мозга к мышцам. Вот этот метод стимулирует эти мышцы, заставляет их работать, так как мозг не дает нормального сигнала. Все должно быть комплексно. Э -э, нельзя думать, что есть уникальное какое-то средство, волшебство. У каждому есть индивидуальный подход, каждому есть индивидуальное решение. И знаете, как вот, я помню, в 90-е годы был обход еще такой проект, я не знаю, реклама «Кремлевская таблетка», многоразового использования, возможно это и было у кого-то, но ну, до нас оно явно не нашло, до простых людей. Пока мы не можем предложить такого, что решение волшебства. Но а, снятие боли, устранение зажатости, устранение застоя, это делается очень быстро. Еще интересно, что он воздействует не только на мышечный аппарат, но и внутренние органы стимулирует регенерацию клеток во внутренних органах. Да, то есть, Соответственно, это э, получается еще и связано, как, похоже, больше похоже на висцеральный массаж, массаж внутренних органов. Я показываю, хочу на себе именно, как работает. Поставь, пожалуйста, как? на лопатки. Вот так, да? да, да, да, на лопатки. Смотрите, видите, лопатки не сокращаются. Вот я сейчас ток уменьшаю, не сокращается. А теперь я сейчас увеличиваю. Посмотрите, как напрягаются мои мышцы. А теперь оторви перчатки и положи обратно. Подними, опусти. Опусти. Видите, как сокращается? Еще раз, вот, подними полностью. А теперь клади. Видите, как сокращается мышца? Mm -hmm. Это идет сокращение мышц. То есть мы как раз даем как сигнал от мозга, а ниже можно к ребрам. Варно? ребрам? Да, да, да. да, да, да, да. Так, вот. вот тут. У меня уже голос. голос. Голос даже стал немножко волноваться, потому что вот сейчас другие мышцы задействованы. Убери руки и обратно положи, чтобы видно было, как сокращается. Ага. Вот, видите, да? Никакой силы здесь я вообще Сила не. Силы не применяются, работает чистый получается. электросигнал от перчаток. На самом деле. Вот. То есть болевых ощущений нет абсолютно никаких. На каждую болезнь Господь создал решение. На каждую задачу в этой жизни есть решение. Нужно просто делать. Мы. Нашли эти решения, они работают, они применяют, мы их применяем. Господь Бог не создал ни одной болезни, от которой не было, не было бы лечения. Наш Центр восстановления организма работает давно в этом направлении, поэтому методики у нас все известны. Будьте здоровы!